здравствуйте мои подписчики и те кто заглянул на мою страничку на ю здесь я предоставляю видео обзоры на наших силиконовых кукол и сегодня я хочу с вами поделиться новым видео о кукле ребарн из силикона на платине девочка вот достаточно крупненькая 53 54 сантиметра с согнутыми ножками она у нее есть функции она пьет и писает сейчас я вам еще немножко о ней расскажу значит у этой куколки сосочка ее можно купить в любом магазине для младенцев где продаются памперсы бутылочки сосочки одежда вот важно брать с маленьким сосочком от нуля до трех месяцев обычно на ней написано бутылочка тоже небольшая, Она, потому что кукла это с функциями пьет и писает. То есть это идет в комплекте. Кукла из мягкого силикона это flex 30, американского, на платине. Глазки у нее лауша, карие. Реснички приклеены, бровки нарисованы. Волосики у нее премиум махер темно-темно коричневые. На коже у нее мраморная пятнистость присутствует. Надеюсь, вам видно пятнышки. Прорисованы венки, капиллярчики. Сейчас я раздену и покажу ее вам в задежке. Одежда подходит как для новорожденных. Где-то до двух месяцев, до трех. Вот, ей будет в пору приобрести э, наших кукол вы можете на ярмарке мастеров Я, э, набрать в поисковике нужно ярмарка мастеров Дмитрий Залезский когда вы раздеваете куколок очень важно аккуратно это делать не дергать за конечности за ручки, за ножки не тянуть начинаем раздевать ручки с локотка за пальчики мы не тянем Потому что силикон, конечно, растягивается, но может и оторваться. Головку, когда мы снимаем с головки, нужно, конечно, придерживать. Сейчас я покажу, как. Вот, вот получилось. У этой куколки есть сережки. Подойдут любые сережки для маленьких детей, так как дырочка уже остается. Вы просто вынимаете эти сережки и вставляете любые другие, которые вам понравятся. В ротике есть язычок, десенки. Вот такая вот куколка у нас. На кожице есть такие симпатичные складочки, если вот так сделать, образуются. Это сделано специально, чтобы имитировать кожу младенца вот пальчики таким образом сделаны, ноготки на блестящий имеют вид и на кончиках слегка светленькие как у настоящего ребенка младенца ну как я уже сказала куколка пьет и писает сейчас я вам сзади ее покажу раздевать я ее не буду до конца вот такая у нас спиночка вот так Выглядит со спины. Если какие-то у вас вопросы появляются, пишите в комментариях. Я хотела бы сказать, что у нас есть группа ВКонтакте, на Фейсбуке. А также вы можете задать вопрос на ярмарке мастеров. Всего хорошего вам! До новых встреч! Подписывайтесь на мой канал. Пока!